В ФБР, похоже, не сильно продвинулось выяснение того, как семья Байденов получила все эти деньги от иностранных правительств, и было ли это законно или нет. Но конгрессмен Джеймс Коммер, Джейми Коммер из Кентукки, изучал это в качестве нового председателя комитета, и он обнаружил, что Холли Байден, вдова Бо Байдена, бывшей девушке Хантера Байдена, получила 35 долларов с нуля, сокращение выплаты в размере 3 миллионов долларов из Китая. Это было частью сделки, которую заключил Хантер Байден, партнер Хантера Байдена с Китайской государственной энергетической компанией. Компании. Юридическая команда Хантера Байдена выступила сегодня с заявлением и сказала, цитирую, Хантер, частное лицо, имеющее полное право заниматься собственным бизнесом, присоединился к нескольким деловым партнерам в поисках совместного предприятия с частной законной энергетической компанией в Китае. Так вот, какова позиция его адвоката? Миранда Дивайн, один из мировых экспертов в этом вопросе. Она автор книги «Ноутбук и Зада" и сейчас присоединяется к нам для оценки ситуации. Миранда, большое вам спасибо, что пришли. Так что же, по-вашему, Джейми Коммер здесь найдет? Что вы думаете о заявлении адвоката Хантера Байдена? Спасибо, Такер. Но, очевидно, адвокаты Хантера Байдена пытаются сказать, что эти деньги, эти два транша по 3 миллиона долларов, которые достались Робу Океру, партнеру Хантера Байдена, деловому партнеру и другу, были начальными деньгами, своего рода предоплатой за будущую работу, которая должна быть выполнена. For work to be um, Это просто смешно. Тони Бабулинский сказал, и он участвовал в этих сделках, бывший деловой партнер Хантера Байдена. И на ноутбуке есть достаточно доказательств того, что Хантер Байден и его деловые партнеры выполняли работу для этого китайского энергетического конгломерата. В течение последних двух лет вице президентство Джо Байдена им задолжали деньги, и эти деньги должны были быть выплачены только после того, как Джо Байден покинет свой пост. И вот, конечно же, мы здесь, в феврале 2017 года. Всего, знаете ли, менее чем через два месяца после того, как Джо Байден покинул свой пост. И первый из этих трех миллионов долларов поступил на банковский счет Роба Уокера а затем еще один пришел пару недель спустя. И в течение нескольких дней эти деньги будут распределены между, как мы знаем сегодня, от Джеймса Камера, четырьмя ближайшими родственниками Джо Байдена, а именно его сыном Хантером. Его братом Джимом Байденом, Холли Байден, вдовой его покойного сына Бео, который на том этапе был сэр. У нее были отношения с Хантером в течение двух лет с тех пор, как умер ее муж. А еще есть еще один четвертый член семьи Байденов, личность которого Джеймс Камер и его комитет по надзору до сих пор не смогли установить. Он просто назван Байденом, но они вызывают в суд эти банковские записи, этот банковский счет, и предположительно, мы найдем это довольно скоро, возможно, в начале следующей недели, и они продолжают просто следить за деньгами. И я думаю, что если, как говорят адвокаты Хантера и Белый дом, в этом нет ничего предосудительного, то почему эти деньги так старательно распределялись в течение трех месяцев небольшими порциями между различными членами семьи? А почему его отдали Хелли Байден, которая была учительницей начальных классов? И все ли они платили с него налог? И почему посредником был Роб Уокер? Я не знаю. Они этого не делали. Не похоже, чтобы они жаловались на час рассказов о трансвеститах. Так что ФБР на самом деле, по-видимому, не заинтересована в том, чтобы выяснить, что произошло. Но я надеюсь, что комитет мистера Камера даст ответы на все эти вопросы. Рент, спасибо вам за сегодняшнюю обновленную информацию. Я ценю это. Спасибо, проверяющий.